Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем вообще? О чем общаетесь? Вы находитесь в ресторане? Да, ресторане. в да, ресторане, ресторане. ресторане А к вам шеф Ивлев не, не заезжал? Кто? Кто? Шеф Ивлев. Не-нет. Не-нет. Если такое. Ресторан, что ли? Ресторан, что ли? Ну да. Да, да, да, очень похож на ресторан. Mm. У меня платный, платный бутик. За 200, 200 тысяч. Платный бутик? Ладно. Платный. За 200 тысяч. квартира. тысяч. За тысяч. Что? Что? Что? Ну очень хорошо. Значит долго они рваться не будут. Да. Они, да. они долго прослужат, да? Почему у вас ковер? Почему висит? у вас ковер? Висит? <свят> а? Ковер висит. Ковер висит на да. полу. Что делаете? Почему у вас Почему ковер висит? Ковер висит. А в карате, создавательский... ковер висит? Да. да. А что такое ковер? Нет, ковер это, это родительский дом. У тебя своего дома, У тебя нету? Своего дома нету? Нет. <къем> почему нету? Почему нету? Чего нету? Почему нету? Почему нету? Потому что я бедный. А, бедный. а почему бедный? Ну, потому что нету возможности заработать большие деньги. Ты откуда и сколько скокотели? Ты откуда и сколько Нет. Uh, я из России, Тверская область, мне 37 лет. Ну смотри, 37 ну, смотри лет, ты, три... ты ничего не ничего не добился. Ты ничего не добился. Все вам вопрос Вся вам вопрос в да. Ну. Ты хочешь наверное. Ты хочешь, Эрман? Да? А? Ты хочешь ставить? Ты хочешь сдать до ножка баба? Хочу. А почему не работаю? А почему не работал? А как надо работать, чтобы быть богаче? Если мозг, если мозг будет руками. Нет, ну руками. у меня нет мозгов. Ну тогда руками. Ну тогда руками. Ну работаю на дядю. На попробуй на. Да, попробуй на попробуй да. Поможешь? Мои услуги. А? Мои услуги. Мои услуги. Ну, какие услуги, например, что ты, ну, какие, я, например, услуги? составить. Составить. Объясни. Объясни. Если Объясни. Поймет, Объясни. Объясни. Да не, мне бизнес-план не надо, мне просто, может, идею подкинешь какую? -то. Ну вот идея. А вот, вот идея, идея что, сделать. Для... что и как заработать. Ну, да не, простую идею, там что нибудь там, так скажешь, а я подумаю, надо, не надо. Mm. В Мы в деревне живем. А? В деревне живем. Не, не, это город. Не город? Город? Большой? Город. Большой? Нет, город маленький, 45 тысяч человек. У дяди чем занимаюсь? Как? У дяди чем занимаюсь? Чем занимаюсь? Да, у кого да, работаю. Я работаю на заводе деревообработка. Ну, то есть мы строим дома, вот, стропильные системы, разные балки и так далее. Понятно. Я работаю с деревом. Ясно. И что, не может что-то сработать? Взять? Взять. Какие-нибудь Какие у нас, делать, да. делать. у нас очень бедный народ живет. Продать некому, сделать вс можно все. У нас Ну, бедный why? народ живет, Вот посмотри. Я не знаю, Так. Мне 40 лет. Мне лет. Так. Я заработал 30 лет. Квартиру заработал. Квартиру заработал. А где заработал? Где в деревне? Где в деревне? Ну где, где твоя деревня находится? В России. В России. Ну где область какая? Что что? Ивановская область. Ивановская, обла Ивановская область? Да. Да. Деревня в Ивановской области? Да. А да. живу, я. А живу, я. Сейчас. Сейчас. В Москве. Лопни. Представляешь? Представляю? А родился где? Тоже Тоже Смотри, смотри. Да ты, блядь, ебаная. Ху ты мне там так блядь, ебаная. Да, да, да. я тебе не поверил, блядь. Да, да, не верю, блядь. Ну, да не не верю, блядь. ну, ну, ну, ну, ну, зависит от тебя. Какой, да ты Спать, какой ты человек? Какой ты человек? конечно, все от меня зависит, блядь. баный вот блять. Можно, блядь, бля, из воздуха нахуй делать <пас> товар, блядь. Ну, понятно, блядь, все это я слышал, блядь. Да. Тебе Привер. должен привет. Принести, принести, принести, что, что, что еще раз? Тебе должен прийти. Тебе должен президент. Принести. принести деньги. Принести деньги. Или работа, блядь. Или работа, блядь, или кто? Или кто? Ну да успокойся ты, блядь. Заебал-то. Вам, вам да, да вы, блядь, малые народы, вам дают дотации, хуй знает какие, Какой блядь. Малый народ? Да успокойся-то, отстань-то, блядь. Зизду, блядь, бану. Я нахуй таких бизнесменов, блядь, вот которые, блядь, не русские, блядь, а вот, а вот с малых народов. Я таких бизнесменов, нахуй, здесь встречаю, блядь, регулярно, блядь. Вот. И, и эти бизнесмены, они либо пиздаболые, блядь. Чего-то, ну а что ну а ты? хочешь мне показать, блядь, какой-то успешный, а покажи, кроме своих занавесок-то есть что-нибудь? Что тебе показать? Что тебе показать? Ну у тебя кроме занавесок-то есть что-нибудь? У меня все есть. У меня все есть. Ну покажи. Породись по своей богатой квартире. Чего? Ну ч ты, блин? 500 тысяч. Чего чё... такое 500 тысяч? Одна купюра 500 тысяч? Две купюры. Две купюры. Ты вот эти купюры можешь, можешь этими купюрами жопу потереть. Наш? Наш? Вот это купил. Ну так покажи ты дальше, где ты живешь то Я чё компьютер, Я, чё, компьютер, пощай, компьютер пощай? Ну а чё, ну... А чё компьютер-то? А телефон там, не знаю. На телефон. На телефон. Ха, дешманский андроид, блядь. Да? На? Ёбану, там? Планшет за 10 тысяч, блять, да успокойся ты, блять, ёб ты мать хуй олигарх, блять, ёбаный рот, блять. Да, а Apple хочешь? А Apple хочешь? Что такое Apple? Ну и что там, ну один Apple, ну можешь Apple выебнуться разок, бля ёбаный рот. Чё У меня есть... нет. Так а покажи ты, как ты живешь, то вообще, в целом. Я как тебе? Я, я как тебе? Буду показывать. Буду дальше. показывать. Микрофон нет. Чё, как, как, как там ты живет? Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Что это? Все. Все. Что ну все, штура какая больше не, Больше не идет. Ну все, понятно. Ну ладно, за окном у тебя а что там происходит? За окном. -то? За окном. За окном. Весна. Весна. Весна опять пришла. Что сказать? Что сказать? Телевизор, если телевизор, что, 200 тысяч Что еще раз? Телевизор, если что, 200 тысяч рублей. Телевизор, если 200 тысяч Да. Да. Это дешманский телевизор. Я видел телевизор за 1 миллион в Твери. Ну, Твери, есть, Твери есть, наверное. Это Samsung. Я не знаю, как я даже к нему подходить не стал, телевизор, короче, я сначала думал, что он стоит 5 девяток, ну, то есть 100, 100 тысяч, вот. Думал, 5 девяток стоит, потом раз что-то думаю, блядь, денег, по-моему, побольше, блядь, девяток. У меня какой телевизор? вообще телевизор за 6 тысяч рублей. И, и и мы, за 200 и тысяч, и тысяч, тысяч телевизор, и телевизор и а это... А За, за тысяч... тысяч рожа. Рожа. За двести да. тысяч телевизор За тысяч, да. Ваша... Телевизор, Ясно, я. ясно, ясно. Тебе Ну тебе ясно, Да мне да виднее, Конечно. Какой смысл покупать телевизор за 200 тысяч, если есть телевизор за лям? Какой смысл покупать дешман, если можно купить нормальный за миллион? Зачем у тебя за шесть тысяч Зачем у тебя зачем у меня, за шесть тысяч? тысяч? Еще раз. Зачем, зачем у, у, у, тебя у тебя за шесть тысяч? тысяч? Что за шесть тысяч телевизор? Да. Ну да. да. Ну у меня телевизор, да, за шесть косарей. Почему дешман? Почему такой, дешман? Да. <с <с не, да не, не, не. На самом деле это вообще дорого. Я взял. Да. Да. У меня телефон? Да. Да. Блядь, нормальный телефон. Ну как называть? Ну как называть? Ну телефон нормальный у меня. Название есть? Название есть? его знаете, я не помню, какой-то брал, какой-то я не помню. Ну за сколько? Ну за сколько? Ну камера хорошая. Ну за сколько брать? Ну за сколько брать? Ну у меня, х... меня хорошо видно? Мне так, так себе. Так себе? Ну, значит, дешевый получается. Надо дороже ну, на брать. Сколько? Ну на сколько брать? Десять тысяч рублей. Ну, ну, ну, стоит, стоит. 60 тысяч. Сколько? 60 тысяч. 60 тысяч. Ну, сейчас дешевле. Ну, сейчас дешевле. 60 тысяч? Да, Samsung. Да, самсон. Ну при, приятно, очень хорошо. Знаешь, Знаешь по твоему. Ну и да, от... что, что, что? Люблю тебя. Люблю а Люблю тебя. Люблю тебя. тебя. Люблю тебя. тебя. тебя. тебя. тебя. Да ладно не гадай, телефон обычный телефон, хорош Не, ну меня хорошо видно или что? Ну так себе Ну так себе Ну так себе Ну Совсем плохо меня видно Домой, нормально Домой, нормально, видно когда шевелишь, попадаешь Попадаешь Ой, бля Да, мне жена названивает Ой, смотри какой кот, нахуй, бля Смотри у меня какой кот красивый, бля Сейчас я его покажу, о, какой, смотри у меня какой красивый кот Mm -hmm. Видно? Угу mm -hmm. mm -hmm. Ой смотри mm -hmm. Mm -hmm. Музыку поставь Ну да ща поставлю щас. Смотри какой красивый кот А знаешь какую рыбу он блядь? Какую? Какую? Макрорус, форель блять Мок нифига Козёлый козел ой блядь гурман ебан еще какой блядь лежит нахуй ебан хвостом блядь, шевелит нахуй блядь. ладно я побежал. Да, я побежал побежал? да да ну занавески только поменяй Чему? покажи свои занавески мои занавески? зачем тебе мои просто посмотрю посмотрю ну смотри это родительский дом это родительский дом. Я приехал к родителям. Ага. Это родительский дом. Ага. Да, вот все смотри. Сколько у нас Покажи. Покажи за окном. Э? За окном что? А? За окном что? За окном, что за окном соседи живут. Блять, блять, чуть. блять, чуть горшок не уронил, блять, за окном, за окном, блять. Вот. Да, вот смотри. Здесь... Вот. Что? Шторы. смотри, перцы, бля, растут, нахуй, бля. За окном вообще охуенно, там вишня, бля. Понятно, понятно. понятно. Ну, сейчас что? Понятно, что? Понятно, что? Понятно, что? что? ты делаешь? Понятно, что? что? В окно у себя. В у себя. Картонку поставить. Картонку поставить. Тоже будешь картонку себе ставить? Ну да. Ну это не считаю не считаю, считаю. Это считаю. Так это же охуенная тема, ёбану, Я тебе говорю, сорвины охотится занавески, нахуй они нужны. Че тебе картонок поставить? Че, тебе надо картонки? Да не, я оставлю. Да я не я сходил в магазин. Да, а там таких нету. Ну, есть. Почему есть? Ну а чё? Шо, шо, широкого ли, ли, ли, листовой картон, блядь, такого не, вряд ли там не будет. Почему? Нет. есть. Есть? Конечно. Конечно. Мебельный магазин. Мебельный магазин а, Ну, я хуйная. Я не знаю, я приехал, я приехал к родителям, блядь. Два метра. Два метра. А, я приехал к родителям, они меня заебали. Хватит пить, хватит пить нахуй. Вы вот говорите, так. Родители. Чё? Родители. Хватит, давай. Согласен, давай пока. Давай, давай.